Всем привет! С вами снова я, Скайзакид. Опять я Скайзакид, да. Э, сегодня у нас такой <coughs> мод называется он МК Паун. Как-то так, короче. Он изменяет, как всегда, <coughs> это блоки. Как же без, как же без этого? Я еще посмотрю, что он еще из... Вот и Фриттон. Не очень. Летучий он ещё также. Ведьма, ну и. Ну её. Так, житель да, ну, ты тоже мне нравишься и что я знаю что ты меня нравишь. эндерман ты ч ты же эндерман посмотри на меня нет да что ж ничего не изменяется то а? может хоть с этим повезет не аски да тоже что у меня? <сёк>, вот только что изменилось. Так это, мне кажется, вот, вот сряд говядина столовой выглядит лучше. Да и курятина. Все. Лук, ну лук это так себе. Мне, предыдущие текстуры нам э, него понравились больше. Блоки, как всегда, так себе. Я не буду все показывать. Вот картина. Мне интересно. Какие здесь новые картины появились. Что это такое? Это картины? Как... Хотя, не, новые картины все-таки появились, да. Это радует, кстати. Так, окна. Окна здесь не изменились. Жалко, как всегда. Так, механизмы. О, люк вообще выглядит так эпично. Так хочется в него прыгнуть наконец-то такие текстурки которые наконец-то меняют вот это вот раздел вау вау вау чет вас много я знаю что вас здесь много пузырьков это вообще изменен у меня шар неплохо вот тортик вообще сможет выглядит вот вот это тоже кстати мне кажется ну неплохой текстуры такие неплохие Во надену лучше вот такое мне это больше идет да вот так вот лучше вот так вот я как этот как рыцарь Сейчас построю да что ты на меня сказал стоит да я прям как рыцарь надо заснять это стой. вот так блин назад а стоит мочи не да не меня мочи вот, вот так, да, мочи, мочи, давай. Он у меня, у нас с тобой на пути встал, вот так. Все, все, успокойся. Ну да ты вообще что ли, ты? Ты лысый. Отстань от меня. Я знаю, что я тебе нравлюсь. Отстань, только отстань. Сверкай еще арбузик. Плэх. Офигеть! Вот это порох, вот, вот это да. Ну, в принципе, этот мод вся исчерп исчерпывает на этом. Вот, кстати, такие вот текстуры парка, как земля, появились хорошо вообще. Мне кажется, удобненько. Ну, в общем, всем, как всегда, спасибо за просмотр, ставьте лайки. И всем удачи. Всем пока.